И всем привет, дорогие друзья, сегодня с вами обзорка, и у нас сегодня прохождение игры InScription. Это игра карточный, horror, и пока я смотрела немного гайдик, насколько это серия, и, в принципе неплохо будет его пройти. Писали мне в личку взять, пройти, пройди, пожалуйста, okay. ДТП. Ну ладно, пора узнать, что здесь спрятано. Писали мне также в личку, чтобы я прошел... Вот я только до нее добавился, наконец-то теперь у меня есть фейер свободно, чтобы нормально вам написывать видео. Inscription. Так, покопался в нас. Вот новой игры нет. Вот, вот видите, новая игра, только подожди, хотя все сохранения с боссом. на ужин очередная искательца пошла целая вечность без сверху вероятно ты забыла как играть в отвергу Позволь мне напомнить но ну, я и не играл уго игра белкой ага играть игра настаиваем Да за Горностай, одна капля крови необходимо кем-то пожертвовать. Ага. Поговорит на смерть. Игра. Горностай ему. И вот, я вы... Волку нужно отъезжать, у тебя их недостаточно. Чтобы завершить ход и начать атаку, пользуй звонок. Перед твоим Горностайом никого нету. Я в нижнем углу написано очку атаки, да? Ага. Ого. нанес мне одну единицу. Ну, но это понятно, да. Победишь, когда моя чаша перевесит твою. Ага. Моя карта нанес 2 с на твоему ганостаю. Надеюсь, здоровье твоего ганостая уменьшится. Ну это понятно, да. Если здоровье не до нуля, что вы ну это понятно, да. Мой ход. А -а -а. Белку. Там-то скука, ну что, ну что? Ну что Раз. И вот это, это две капли, понятно. Раз. Раз. А было написано, что не надо. Не волнуйся, тебя поднесены, вживую. Но о, все еще в твоей колоде. Ага. Кто-то на такой, -то. кто -то такой. Спасибо. И снова дилема. Возьму. Ага, чипах один, он о, напомню. Это чисто танковать. Ого, неплохо. Пас. Но а, ну это это то, что начальный босик. в принципе. Ого, а это куда? Сейчас забыл. Это там за тобой. Okay. Но чем дальше, тем сложнее. А сегодня меня загляньт в твое прошлое. Ах да заблудилась в лесу. И тобой появилась топинка. А, ты надо. <плодил> да. Тебя сложно поблизи двое лесных обитателя. Это вида гадюга и я тебя, тебя для всех. Ага на она если перенести ее в живет, она умрет. Вообще она не умрет. Выпадет одну как гадюком. Выковаем по полностью еще одно. Неплохо, неплохо. Некоторые лесные существа пытаются идти за тобой по пятам так ага дайми еще ага. ага больше тех меня не уничтожил интересно С ловоса... С ты пожертвовал мной как я спал правильный ход я понимаю можешь мне? Выход. Пока подыгаем. Да, да, да, подыгать надо бы. Неинтересно, меня в настройках там все стоит, да. Вот это мецани, это все то, что я надеюсь. Это можешь заранее видеть мою предоставку атаки. Ага. А вот это то, что он. Как он походит? Это уже поле. У меня кто у меня, ка... меня блужник, интересно. Ну, во-первых, это белка и раностайп может быть. Да, пойду Градоставим сразу. Начнем. Начнем, кажется, начнем. Остегайся. Энергетическая волчок, он быстро взрослеет. Ага. Ну это белку. Он поставит это, и он моего настроения убьет. Это хорошо. Поставлю белку и просто похожу пока что все еще. Ага. Я вас понял. Это же сейчас мышь, будучи летучим. Атакует соперника напрямую минуя существ а ага. сейчас он минус будет у него одна хпшка вот так я подожду пока вот Я что не раз наградился? ты можешь положить белку и понести ее в жертву на том же ходу я знаю я знаю для этого я Гадюка, которая бежит, они две. Угу. О, -го -го. неплохо. Змея, что опаснее человека? Угу. Это победа, это наша победа, это все, это. Чисто, прям секундочку я вот. А котенка вообще не меняется, да? Ты победила и прошла мимо добавленных терп... угу. интересно, тут вообще как-то меняется. Ага, а вот здесь меняется, значительно. Да, вот тут все качество есть, качество есть. Дальше погнали. Так, две кат Маленький волчонок и воробик, который атакуется на прямой. Ну, давайте волчонок не растет, в принципе. А где ты наткнулся на странные камни? Угу, животу. Глянью Оп, выбей меня. Хорошо, выбей его. Сказываешь, Кадюка дает свою душу, Ганаста ее принимает. Ага, я вас понял. Что это. Ага. Зи, в этот добавлять силу Литучем, Литунов, псом? Ага. Уху, а как такие себе этот у нас ага, а тут это плохо, кстати, это очень плохо. Это я поставил лучше волчонка. Зя. За я поставил сейчас А нет, они же не атакуют, тогда все нормально. Я сразу тогда истрачу испа вот эти две. Нет, стой. Вот так. Ну как вот так Сразу чтобы особого он нашли. Маты моего угу. а сила он лицов. Так, мы на нуле. Отлично. Ну это победа, это все, это, это наша победа. победа обеда неплохо неплохо в принципе впечатляет важного ты даже и живешь это испытание чехуть чехуть чтобы не сказать ну дальше пошли волк у меня есть только жаба отбивает воздушные атаки своим пешком. Ага. Котик у меня уже есть. нельзя ката посмотреть сейчас. Это вся моя колода. Я тут все за две. Я возьму жапку Жапку нужно. А вот сюда пожалуйста, что это но Ты знаешь, было на небольшую выживших. Они столпились вокруг костра. И были прикованы к твоим существам. Подойди. Подойди, пусть один из твоих зверей загреет своего костра, сказал один выживший. Загореет зверя у костра. Его сила увеличится, сказал другой заметил как один из выше потерял текущие слюни а то есть увеличивается атака ага жабки там надо. жабки надо жабки одна так это мало другого скажется ты молча забыла своего зверя и ушла подальше от костра. Ай! гадюка, на гадюки нету, на гадюки нету. Он сейчас что-то нанесет и если я сейчас не вытащу гадюку, то это для меня. Не попустим ход. Попустим ход. Ага. Мне кажется. Нет, это это смерть для нас, хотя. Их по 6 хп. Могу я пихту появилась? Засм вот так. Это получается на что? Это один. Если не пробьет, здесь четыре будет. Это я не буду будет тратить. Это что-то мне кажется, там прям... скриптовое, какие-то... Ты проиграла. Мягчить мое разочарование можно сразу, что один рок. Да не, не заставал Подойди и под... а, подсвечник нужен. Илма, Вот. Mm -hmm. mm -hmm. понеси его что и сядь так, позвать тебе кое-что заяснить это было твое право на ошибку если играешь снова, я понесу тебя в жертву начнем мы остановились вот э, надо там много дается. мне интересно, что. Вот это возьму гадюка. <звук> да, тут тоже самое абсолютно. <звук> абсолютно тоже самое. И пожалуй, я думаю, вот ему я дам силу, пусть он немножечко подомажет. Это босс это это босс это интересно начали и начали смакаться на тебя пустил холодный внезапно донесся звон железа то есть он выглядел какой-то мужчина и ха-ха это был стратен так ну что тут у нас что у нас по звукам? О, яко. Ну, но, но очень живучая. Его сколько она? Я думаю, я не буду сейчас его убивать. Сделаю поумнее сразу домашнего пять а, что? Интересно. вот я сейчас белочку поставлю, а, -а, а на тебя я поставлю его, поставлю еще и поставлю вот так, я так думаю. неплохо, неплохо угу. Минус а, не змейка. Не было. А. А мы его передамажить можем. Бля.. А. Нет он, он... Он, он, он А, победа. Он... У него вторая хпаща, серьезно. По этих катешках золото. Да бы взял это самими. А, блядство. Это? Чего-мой. Я думал, это что-то другое. Думал, так белка. А, это все, это я слил. Хотя, если сейчас взять... <смех> Убить волка? Да, все. Ага. Мне... Да, больше собираюсь сейчас Угу. Так. Ты еще не умела? Не, это не чистилище. Хотя разница такая большая. Пока твой есть, вот. я хочу кое-что о чем попросить. Хочу сувенин на память тебе. Ага. Про а, собственно окажется смерть. А что? Пока что она, она, ничего не ничего. Мы с тобой вместе, это исправим. Хочу, чтобы... На. напомнила о тебе. Давай мы можем найти хорошее применение. Волка. И уже здоровая у волка какая-то. Емболы. Вот это. А... 40. Осталась последняя деталь. Ответ. готов готов из а готов готов у не почему oh, yeah, опять а я жив очевидно очевидная вся искательница ага то же время пришло давайте бы узнать про кости кости находишь вопрос боится две кости я получишь кость каждый раз когда существо умирает потом по той или иной причине. И, и мощник серьезно. пусть будет белка, мне одну кость по идее она, как она сказала, идут ага вот задамажим немножечко и вот его мы поставим и его Uh -huh. Это плохо, кстати. У меня нет ничего. Белку возьму. Минус только на стай. У меня в холоде есть? Жапка есть, не плохо. я убью. Ага. больше да нанести не куда эти зубы он складывает так уже столько. я не знаю мне больше, на чем нужно Впрочем, в общем игре за такое полагается награда. а если быть точным, точным весь излишний он превращается в зубы охотника заинтересует твоя добыча охотника интересно Взяй твою фигурку. А да не принеси ее мне. Нам вы сейфа Что случилось? Опа. Жаль, а Пауль где узнать? Тинки тут всякие. Ощикахет. Вот и еще ожидал. примощник так, а. Угу. Опа. А я хотела бы ободнуть. Пошли это. Так, столк. Два синтей, два синтай секунда стоит. Я не ободнул. А знаешь, что можно встать с твоего сиденья? Будушь обращение. Да. Я не читаю. Можешь встать. Когда карты настали раск раскрыты? У меня будет длинно планирует твое следующее иди только не трогай моей ошибки. Два семь Два. Ой, Им. Ты. Опя. Вот вонючка. О, здравствуй. Я боюсь, что никогда не Вылез из этого серия. Ты не видела, ты не видела это настоящее. росла волка, это безумие. Должна прикатиться. Ключик? Не, ключик я оставлю себе. Нет, тут есть еще. Ага, вот и для ключика. Важно. Попустой. Попля. Я не знаю, зачем я это делаю. Ага. Ага. На поле похоже. Надо опять 5 и 5 Интересно, что дальше 0, Один, а сделаю. так, наноси наносит два, ой, один, два, Вы как ты должна получить. А так ты. если так то совершенно ничего не меняется угу. О. эти мои существа опасны так и быть я добавлю их в твою колоду идущие искать тоже их получит ага. опа это я пытаюсь на дом как-то сделать я не знаю тут скорее всего где-то есть последовательность почти 5 почти 5 на этого сюда этого так, а вот этого сюда нет Поймощника, вот да. Нет, все равно нет. А если так, так вообще ничего не получится. И ты, так, а если... Интересно. Волк в клетке. А тут на что? Так, это нельзя перейти. Я тоже не заперечу. Так получается один только. Здесь два. Здесь один. Здесь бывает вот так. Два. почему не меняется кстати вроде как ладно оставим это я так думаю уже на следующую серию я так думаю что это здесь да оставим это на следующую серию Ага. Голова. Это голова бесполезно, пока ты не встретишь. Эй. Вот ты узнаешь ее пользу. Это хорошо. Так, мы здесь все выполняют, да? Ты что-то? Подпикать ничего не забрать нельзя. О! Ага. Я вас понял, понял. Осознал. Ну, в принципе, все. На этом мы, пожалуй, закончим. А, неплохо, интересно, чуть-чуть так затягивает немножечко, так прям потихонечку. В принципе, на этом все это. А дальше мы посмотрим, будет ли все или нет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всех до новых встреч. Пока-пока.